Маюшки и котятушки, и с вами снова Нелио. И на этот раз я сделал небольшой обзор на новое обновление в игре Ice Horror Game. Обновление я в Ice the Horror Game. <правдевый> я несу <правдевый> давайте просто забудем об этом. Во-первых, у нас поменялось музыкальное сопровождение. Во-вторых, в главном меню игры у нас поменялась визуализация. Теперь игра делится по главам. Первая глава. Крейси обитает в особняке. Глава вторая. Чарли, страж больницы. И глава третья. Дружок охраняет школу. Как только вы скачаете игру, у вас будет доступна одна глава. На следующие же главы вы сможете разблокировать всего за 300 монет, при этом 50 монет вы можете получить нажав вот сюда, после чего у вас появится 30 секундная реклама, перерыв на 5 минут и при этом автоматически добавится 50 мешочков. Также остались ответвления сладость или гадость и двойная неприятность, при этом появился режим эксперта, нажав на него вы можете сами регулировать свой режим, при этом я не знаю почему, но школа, больница, Чарли и дружок у меня остались закрытыми. Пиксельный режим, кстати, остался. А касаемо вот этих беленьких штучек, это у меня опять что то лагануло, поэтому не обращайте внимания. Третье изменение, которое я заметила, это изменилась иконка игры. Если раньше белый глаз был на черном фоне, то теперь фон полностью исчез, и у нас остался лишь белый глаз. Далее, в начале уровня у нас появились книжки, где мы можем смотреть прогресс наших достижений. К сожалению, перед записью я заметила, что у меня было 0 из 25 достижений. Поиграв один раз, я собрала 20 из 25. Поэтому, ребята, к сожалению, мы так и не узнаем, на какое единственное достижение я забыла нажать. Но при этом, ребята, я хочу передать всем огромное спасибо, кто оставлял свои комментарии под прошлым видео. Отдельное спасибо Саяне Зверевой, так как этот человек является первым, кто оставил комментарий с данной подсказкой. Пятое изменение это появление данных звездочек, они показывают на какой максимальной сложности мы проходили данный уровень, новичок одна звезда, легкий полторы и так далее, вплоть до максимальной сложности, кошмар, три звезды. И шестое для меня самое-самое важное изменение, это изменение голоса каждого из персонажей, к примеру, давайте я покажу вам голос Крейси, который потерпел некоторые изменения. Помимо этого, я заметила, что наша дорогая Крейси стала летать немножко выше обычного. Далее, изменение голоса Чарли. Клоу. <вы в панели> вот это я теку. И наконец-то изменился голос, дружка. Прикольное обновление, ребята. Данное видео вышло намного короче, чем обычно, потому что очень многим не понравилась идея поиска подсказок, совмещенная с первым прохождением игры. Я надеюсь, что вам понравилось данное обновление. И если это так, то поставьте свой царский лайк под этим видео. Ну а на этом все. До скорого, ребятки. Пока-пока. Ну а если вам интересна моя реакция на все происходящее, то смотрите далее. Также остались ответвлень... Ребята, тут анимации! Твою же японию! Каминчик! Крэсси Аса. И смотри, здесь у нас появились какие-то книжечки 33 из 35 Значит, мы не все собрали А я, кстати, помню, там вроде... Да-да-да-да-да Последний замок, но... В смысле? Замок один? А достижений 33 из 35! Не хватает двух! В смысле один замочек? Я чё-то не понял! Чарли на фоне трубика, классно. Знаете, ребята, это похоже на название какого-то эпического фильма. Дружок охраняет школу, часть первая. Пиксельного режима почему-то не добавили и меня это немножечко так расстроило. А кстати говоря, вперед. Я не понял, почему у меня больницы и школы заблокированы. Что совсем что ли охренели? Чего? Почему? Честно говоря, ребята, прежде чем начать запись, я задрыпалась. Я реально так задрыпалась. А все почему? Потому что у меня были заблокированы режимы с Чарли и дружком. И чтобы это открыть, мне нужно было каждые пять минут смотреть рекламу, получая при этом 50 монеток вроде. Да, монеток. Потратив целый час, даже больше. Ну, потому что я там заступила, в некоторых моментах, оставила рекламу, потом опять нажала, сидела вот, я забыла нажать на крестик, и поэтому у меня таймер не обнулился, и в итоге пришлось ждать больше, чем нужно. Ну, да, ладно. Также очень многие спрашивали, как я умудряюсь бегать, не нажимая здесь на бег. Я играю через эмулятор, эмулятор называется Mox, если кому интересно. И здесь, я не знаю, как это работает, я нажимаю на Shift, ой, крейси! И у меня персонаж начинает ускоряться. Ой, кстати, посмотрите, здесь тоже что-то поменялось. Хо -хо -хо. да ладно, Крейси, ты решила сделать ремонт. Больничные документы? но ну, у нас же это было, в смысле? Так, картина переместилась, она ведь была здесь, а теперь она тут. Вот за фук. Чё-чё-чё? Гляньте, волшебный унитаз, мать его. Или о а том, как я люблю текстурки в этой игре, да и не только в этой. Семь глазиков, вау. Мне, кстати, кажется, или крыси стал летать повыше, чем обычно. Итак. Эм -эм -эм -эм -эм -эм. Дочка, мама, папа и еще дочка. Открывается у нас волшебная комната. Здесь когда-то была стрелка, но почему-то ее убрали. Какая прелесть! И в это время звонил у нас телефон. Кто говорит слон? Салон по имени Натаха. Так, она улетает. Или это обманный маневр? Крейси! Да ладно, она правда улетела. Пошла в попу, Крейси! хоп Ой, смотрите, ребята, теперь у нас такое окошечко. Нравится игра. М -м -м, не надо. Вы сбежали за 13 минут. Ну, правильно, правильно, я же искала. Ваше лучшее время 6. Что? Их получение доступно, что? Короче, печеньки в приложении. Классно. Эх. ой, гляньте, какая, почему картина белая? Эй! А вот, ребята, и новые изменения. Раньше это были фотографии прекрасного Чарли. Ой, духла, Криса. Что? Эй! Блядь! Ну... Но... Ну ты, падла! Твою мать, ребята, ребята! Даже у Чарли изменился голос. Ох ты, твою мать! Чарли! Я чуть штаны не наложила себе! Так, это семья господина Майлза, Да-да, она сама. Ой, мясо! Какая прелесть! Да нету! Куда ты пошел? Отлично! голос ребята мне очень нравится а, ребята у нас дружок баганул